Настройка учетной политики и параметров учета. Продолжить мы нажимаем далее. Значит, вот здесь а, валюта. да. Так как мы будем работать в рублях, а, с иностранной валютой мы не работаем, ни с кем не рассчитываемся. И более того, анализировать нашу деятельность в плане управленческого учета мы тоже будем в рублях. Нам необходимо будет валюту управленческого учета установить сразу рубли. Вот, здесь красным написано да текст валюты учета можно изменять пока не введены документы далее общие параметры тип цен плановой себестоимости номенклатуры по этому типу цен рассчитывается плановая себестоимость и отклонение от плановой себестоимости по документу все это более уже такие м, сложные моменты про плановую себестоимость сейчас мы просто с вами пока не будем затрагивать эту тему это не тема нашего урока вот но мы расскажем про основные моменты которые касаемо нас в данном видеокурсе будут касаться значит использовать характеристики номенклатуры мы не ставим то есть это усложнение Позиция номенклатуры расширяет возможности ведения учета по характеристикам. Это ну, не, наш, не наш случай. Серийной номенклатуры мы также не будем использовать, и серийные номера тоже. Работать с возвратной тарой мы не будем. Внутренние заказы мы также не будем использовать. Почему? Ну, внутренние заказы они нужны для того, чтобы между складами кладовщики или менеджеры организовывали внутренние заказы, согласно которым потом идет отпуск товара. Далее, указание складов в табличной части документа. Иногда это может быть удобно для некоторых организаций, опять же, у кого более детальный, более усложненный учет. Указание заказов в табличной части мы также не будем указывать. Но более мы ничего не будем настраивать здесь, указывать. У нас все будет достаточно просто дальше вот здесь вот есть дополнительная колонка печатных форм если мы хотим, чтобы в печатных формах вводился артикул или код, мы можем это указать, если нам такой необходимости нет, мы не указываем ну, основная единица измерения веса, основная единица объема, если мы таковым будем пользоваться и дальше этот раздел мы тоже пока не смотрим идем далее а теперь мы также должны задать настройки учета настройки учета мы говорим, что новая учетная запись. С какой даты? Давайте поставим тоже начало года. 1.01.2013. Вести учет товаров организации в разрезе складов. Поставим данную галочку. Это будет говорить о том, что остатки будут контролироваться и вестись учет остатков в разрезе складов, если мы будем оформлять реализацию от разных организаций, но с одного и того же склада, то программа будет нам разрешать проводить и документы. Хорошо, дальше у нас, значит, стратегии списания партий. Ну, это обычно, да, у нас FIFA, LIFA, либо последние. В основном сейчас все используют FIFA. То есть первый пришел, первый ушел. Стратегия списания партии товаров по статусам. Здесь, значит, мы должны указать, как мы будем списывать партии: сначала принятые, потом собственные, или сначала собственные, потом принятые. Это если мы работаем по комиссионным товарам. Давайте укажем сначала принятые. Сначала собственные, потом принятые. Так, вести партионный учет по складам, да, чтобы видеть движение товара в разрезе партий списывать партии при проведении документов если мы не поставим эту галочку то документы конечно будут проводиться быстрее но для дальнейшего анализа вот того же партионного учета и в анализе по себестоимости Нужно будет оформлять определенную регламентированную операцию проведения по партиям раз там, в неделю или раз в месяц. Но для того, чтобы это не делать, мы можем поставить эту галочку и партии будут проводиться автоматически при проведении документа. Хотите узнать больше? Тогда нажмите «Получить подарок». Заполните короткую регистрационную форму и вы бесплатно будете получать серию ценных уроков в закрытом доступе по вопросам 1С, как для новичков, так и для опытных пользователей.